Всем привет! В этом видео мы разберем следующий раздел конфигурации Drupal, Multimedia. Давайте зайдем на страницу конфигурации. Здесь у нас есть настройки стиль изображения файловой системы средств обработки изображений. Также я включил модуль ColorBox. Здесь можно настроить ColorBox. Мы рассмотрим три настройки стиль изображения файловой системы и средства обработки изображений. Давайте зайдем в стиль изображения, пресеты, мы уже их рассматривали, когда разбирались с ColorBox, как делать простую фотогалерею на основе ColorBox. Здесь вы можете добавлять пресеты. Давайте добавим какой пресет. Назовем, например, миниатюра новости. Пресеты нужен для того, чтобы обрабатывать изображение. То есть мы загружаем... К нашей ноде какое-то изображение, а через пресет мы выводим изображение нужного размера. То есть мы можем какого угодно загрузить размера картинку, но при этом выбрать, например, масштабирование обрезка, выбрать размер картинки, например, 300 на 300 пикселей. Сохраняем. И теперь, когда мы добавили пресет, мы можем выбрать его в настройках нашего типа материала. Давайте зайдем, например, в новость. Давайте добавим поле изображения, управление полями. Изображение. Зовем его «Изображение новости». Подробно мы уже рассматривали этот, этот урок, так что вы можете вернуться к прошлому уроку в создании фотогалереи и разобраться с ним подробнее. Сейчас я просто выставлю управление отображением для нашего нового поля. Сейчас это оригинальное отображение. Мы выберем миниатюру новости, сохраняем. И теперь, когда мы создаем новость, Выбираем какое-то изображение. То у нас выводится в виде пресета 300 на 300 пикселей. Того пресета, который мы задали. Вот видите, квадратное изображение. Отлично. Также вы можете расширить возможности стандартных пресетов с помощью модуля Drupal Project Image Actions. Cache Actions. Этот модуль позволяет накладывать различные изображения поверх вашего изображения. То есть вы можете делать фоторамки, различные марки, водяные знаки. Можете под изображение подкладывать, какое-то другое изображение. Переворачивать, разворачивать, делать прозрачным вашим изображением. Различные другие фильтры накладывать, прозрачность, изменение цветов, черно-белый фильтр наложить, например. Довольно-таки удобный модуль. Единственное, возможно, у вас сейчас нет восьмой версии. Но думаю, скоро он появится в ближайшее время. Поэтому, если вы будете работать с ображениями, попробуйте этот модуль тоже. Давайте перейдем к настройке с файловой системы. Здесь довольно-таки простые настройки. Здесь мы можем задать временную папку для нашего сайта. Если вы зайдете на OpenServer, DataTemp, эта папка является временной. Здесь она указана, начиная с диска C. Вы можете использовать сайт default files папочку. Обычно вы уже при создании сайта ставите права на запись файлов сайт дефолт files, чтобы вы могли добавлять файлы на сайт. И также вы можете выбрать эту папку для того, чтобы хранить в ней временные файлы. Это удобно, когда вы не знаете, какая у вас папка временная на сервере. Возможно, вы используете хостинг, и там необходимо указывать какую-то папку относительно корня системы. Но вы, возможно, ее не знаете. Будет ли это просто папка temp, tmp, или какая-то другая. Вы всегда можете просто использовать сайт default files. И, в принципе, не заморачиваться с тем, какие права установлены на другие папки. Также вы указываете папку, где лежат ваши переводы. Drupal сразу сюда эту папку, когда вы устанавливаете русскую версию Drupal. Он качает переводы сервера, устанавливает их, разворачивает. В принципе, все. Также, если вы установите private-хранилище для ваших файлов, чтобы нельзя было исходные файлы скачать, вам нужно будет еще указать private-папку. Но обычно это папка side files private. То есть, если вам нужно будет задать приватный путь файловой системы, то вы можете будет создать с помощью сайта Default Files Private. Сохраняем. Давайте перейдем к следующим настройкам. Средства обработки изображений. Здесь довольно-таки простая настройка. Она позволяет выставить качество обработки jpeg -ов. То есть, если вы поставите 100%, то ваши JPEG будут не обработаны Drupal То есть, вы загрузили большую фотографию на 5 мегабайт, она будет отображаться. Естественно, она изменится свой размер, но она не изменит качество. Она будет такого же качества, как ваше исходное изображение. Но если, допустим, вы поставите 95%, вы уже сэкономите чуть ли не в два раза в размере изображения. То есть, если вы загрузили 5 мегабайт фотографию, то при установке JPEG а 95% качество JPEG, а вы будете видеть фотографию 2,5 мегабайт. Опять же, Drupal обрабатывает все фотографии с помощью модуля Image. Поэтому лучше всего сделать не 100, а 90-95%. Вы не потеряете в качестве изображения. JPEG останется такой же четким. Он не будет пикселизированным. Поэтому лучше использовать не 100, а 95 и меньше. Но опять же, не стоит ставить сильно Маленькое значение не стоит ставить 60%, чтобы сэкономить место, потому что JPEG станут гораздо хуже качества. В принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Дропале.